Итак, мои дорогие, я тут подумал а почему бы не открыть курсы самообороны? Но, но, но, но, есть маленький нюанс. И для того, чтобы знать, как защищаться, надо знать, от чего именно. Хотите? Впрочем, если вам чуждо насилие, в том числе и особенно наступное с помощью магии, или вы считаете, что вас или вашу веру можно глубоко оскорбить, выключите ролик немедленно. Этот контент не для вас. Выключите. Мои персональные мысли для многих могут показаться шокирующими или оскорбительными. Кыш. Ну а для тех, кто остался, давайте рассмотрим слово участок очень простого маршрута, с которого практически невозможно сойти ни руку, пропасть бездну. Малификару. Принято считать, что проклятия сами по себе могут быть только вербальными. Малефики это чернокнижники, и даже сатанисты. Это не так. Давайте разберем. Проклятие происходит от слова клятва, божественное обещание с призывом каких-либо сил, свидетелей. И эти силы потом выступают гарантом ваших клятв. Или они вас карают за невыполнение их же. Клятва вообще в принципе вредна для здоровья. Про... Клятия. Работают немного и на... <смех> да так же, так же. И здесь есть очень страшная деталь, о многие предпочитают забывать. Проклятия работают всегда. Это данность. Для того, чтобы призванная мобилификаром сила засвидетельствовала справедливость пожелания и исполнение наказания, жертвы достаточно однажды. Или единожды издержать свою клятву? Вспомните, сколько и чем вы клялись, да хотя бы в детстве. Тут простой пример. Девочка Таня в нежном возрасте пяти лет поклялась кровью не забывать мальчика Петю, а когда они вырастут, пожениться. Девочка Таня выросла и забыла мальчика Петю, встретила мальчика Васю и отбила его у подруги Насти. Настя пошла к страшной бабке тети Ади, и та прокляла кровью девочки Тани. Как следствие... У девочки Тани лейкемия в уже совсем не нежном возрасте и химиотерапия с мучительным концом. Ибо всего если ему никто не избежит. Ура! Жизнь в Тане, конечно, посопротивляется, и Таня, прежде чем покинуть грешный мир, успевает родить, но кровь уже проклята. Как следствие, портится наследственность, и Танин род вымирает за несколько поколений подчиняясь вполне себе биологическим законам вымарывания нежизнеспособного генетического материала из атмосферы планеты Земля. хе хе хе хе Что же до мальчика Пети? А у него все хорошо. Он ничем и никем не клялся и нянчит муху, вспоминая смешную девочку Таню из детства. По этой же причине не все дермо, так сказать, ложится на жертву отрицательного воздействия. Можно, конечно, щиты продавить и не саму жертву курочить, а то, что вокруг нее или него находится последняя вообще высший пилотаж и проходит практически безнаказанно. Но! Да, есть маленькое но. Любая сила, которую малификар призывает для действия, требует оплаты. Хитрость в том, что не всегда сразу, но всегда с процентом. Грязь, которую чаще всего путают с тьмой. В этом плане просто быстрее и проще всех развивается, А уж сколько грязных методов человек разумный придумал на своем веку, начиная от палки по кумполу до ядерной бомбы, сосчитать просто невозможно. Впрочем, есть и силы, которые откликаются не очень охотно, на их проще заинтересовать даже не методом, а результатом воздействия. Пожалуй, самые жуткие мастера этим и пользуются. Но в такой мелочи, как подносрать ближнему, они уже не нуждаются, ибо сами по себе оружие. Как вы могли уже логически понять, светлые проклятия также существуют. Они интересны с научной точки зрения, ибо ноу сами по себе. Но я просто не хочу об этом. Самый простой пример золотая антилопа. Передоз добра тоже зло. Как же вам защититься, если вы, получается, с самого раннего детства только не делаете, что оголяете свои нежные, раненые части тела? Есть несколько способов не только закрыть свои березины, но и сделать жертву практически непробиваемой для любых воздействий отрицательного, деструктивного характера. Методики простые и вообще известны как ни и опять же кто не пользуется правильно. Помните ролик про резонанс? Достаточно изменить свой, свою чистоту, как бы странно не звучало вибрации. Кто-то медитирует, кто-то молится, кто-то вообще перестает верить во всю эту хрень, что тоже хороший метод, но это всего лишь способ защиты, а невскрываемых замков и дверей не существует. Даже в рай можно попасть, апеллируя догматами человеческими, поскольку в них силы может быть больше, чем у Бога, которому они посвящены. Правда, и ценность такого рая будет очень хе -хе, условно. Но самый простой способ это выполнить свои старые клятвы и запросить справедливость для себя самих. Чтобы все счета, что к вам предъявлены, на вас, наконец, обрушились. И если вы живите, что вполне вероятно, на вас больше ничего не прилипнет. Ни плохого, ни хе -хе, хорошего. И будете вы хозяевами своей ценной и целиком и полностью радостной жизни. Ровно до того момента, пока опять денег не на косячки. Справедливость есть даже в аду. Это я так напоминаю. Судя по состоянию моего счета, вам это нафиг не интересно. Это печально. Шаману побол.